Сегодня образовательное сообщество находится в растерянности, ибо совершенно непонятно, чему надо учить детей потому что мир меняется, профессии умирают. Задача образования заключается в том, чтобы подготовить человека к неожиданностям, к поворотам, к динамизму внешней среды. И исторически сложилось так, что вот эти задачи как раз решала именно бизнес-образование, которое, в отличие от образования классического, нацелено на формирование одной очень важной вещи – доверие к себе. Доверие к себе – это то, что формируется в лучшем, так сказать, формате, именно в рамках бизнес-образования. То, что я имею сейчас, я бы, наверное, этого не добилась, если бы не закончила ИБДА, потому что ИБДА дает уникальные возможности. Мой курс, мне кажется, это отличный пример. У нас э, столько ребят работают в крупных компаниях это и большая четверка Аудит, это и Кока-Кола, Марс, и бмв На самом деле это огромный показатель. Во многом здесь помогают не в плане того, чтобы облегчить тебе задачу, а в плане того, чтобы направить тебя. И действительно здесь без внимания никто не остается, даже тот, кто не хочет, получится, старается, находит какие-то свои сферы для работы. В первую очередь, что мне <звук> дала Академия, она дала мне контакты. На сегодняшний момент это очень важно. Чем старше вы становитесь, тем дороже приходится за них платить. Потому что каждая следующая ступень образования, она в первую очередь дает вам взаимодействие с теми людьми, с которыми вы так или иначе, не неволей будете пресекаться. Ребята, учите все. У вас не будет ни одного ненужного предмета. Вообще. Так просто не бывает. И поймите, что когда-то это просто выстрелит, и вы вот так, а, ну я это знаю, я легко это сейчас освою. Вот это самое классное, что у вас будет в этом институте. Заводить знакомство, находить язык с каждым человеком, а не только с тем, которым тебе нравится, это не просто. Тут вас этому научат, заставит даже немножко этому учиться. Это правда так, на некоторых предметах. Работать особенно придется в командах, много командных кейсов, это интересно. Если вы хотите связать свою жизнь с бизнесом, будь то корпоративный мир, будь то предпринимательство, будь то фриланс или что-то еще, то вам точно не стоит проходить мимо ИБДА. Почему? Преподаватели давали нам свои примеры из своей практики, конкретные кейсы, а не только теорию. То есть это было всегда подкреплено какими-то практическими примерами. Это супер полезно. и ты это понимаешь не в тот момент, когда ты сидишь и слушаешь, и, может быть, даже не до конца понимаешь, а зачем тебе это, а когда ты используешь эти знания уже на работе. Самое главное, запомните, дают здесь очень много. Реально очень много контента. Кто-то сказал, что можно заниматься самообразованием. Это супер правильно. Вам много чего дадут, но самообразование это приумножить на 2, на 3, на 10 раз. Главное взять. Мы не научим их на всю жизнь, понятно. Личностные качества, которые становятся профессиональным инструментом, требуется формировать у сегодняшних студентов в рамках бизнес-образования тем более. Про коммуникацию, то есть способность коммуницировать там даже, где тебе вот не надо, неинтересно, но ты, тем не менее, умеешь строить взаимоотношения с людьми, необходимо абсолютно. Кооперация – это умение действовать согласованно и распределять, скажем, обязанности в рамках проекта в соответствии со способностями, с компетенциями каждого человека. Совершенно важно, что один генерирует идеи, а пятый приносит кофе, потому что он создает атмосферу. И все вместе работают очень эффективно. Креатив – желание, горение – это завод сделать что-то своё, быть в чем то лучше. И критическое мышление. Критическое мышление, которое позволяет дистанцироваться от всего того, чего тебе говорили, посмотреть на это через призму моего собственного видения. И вот эти 4К лежат в основе той концепции, которую мы совершенно осмысленно и осознанно взяли на вооружение. Это модель образования будущего